Я Раидин Виктор Сергеевич, мобилизованный в русской армии. Хотелось бы сказать пару слов о обстоятельствах в целом, что и как здесь происходит непосредственно из уст человека, который здесь находится. И первым делом это отметить, насколько всем на все по***ть, насколько вот реально всем на все по***ть. Начинается это с, с высшего командования. Потому что молодых пацанов, да вообще в принципе неважно, молодой человек, старый человек, его мобилизовали, его что-то там показали, по бумажкам-то, наверное, все готово, да, там все круто, все прошли. На самом деле это не так, это далеко не так. Приводят на позиции, что там, пулемет у противника, что там у них, РПГ, не РПГ, неважно, вас просто вот так вот приводят, показывают, куда идти и говорят, вперед штурмуйте, все, и повторяйте идите штурмовать, откажетесь, нигде ни страшного, мы вас расформируем, и вы все равно так или иначе пойдете штурмовать. И вообще вот я не понимаю, какого мы здесь делаем, вот конкретно мобилизованные, есть, не знаю, те же контрактники, например, которые ну, хоть как-то обучены этому делу, которых дольше обучают этому делу, да, и вот говорили мне в военкомате, как говорили, да ты, братан, не переживай, блядь. да это все это, тероборона будешь стоять вот в Ростове и чтобы, не дай бог, там что-то на нас не провалилось, а в результате что? А в результате Украина, вот в чем результате, ты при... просто, люди защищают свою страну, вот просто защищают свою страну и все, тут по-другому, ну никак не скажешь, а мы, получается, вторгаемся в их страну и опи конкретно опиздеваемся. Что еще хотелось бы сказать? Думайте головой, думайте. В первую очередь отказывайтесь нахуй, что бы вам ни говорили, блядь, тюрьма, еще какая-то, отказывайтесь, просто отказывайтесь и все. Не губите свои жизни. Все, мне больше нечего сказать.